Уважаемый Леонид Михайлович, разрешите вас поздравить с наступающим Днем Победы! Спасибо! Ветерану Великой Отечественной Войны, наводчику легендарной Катюши, от военнослужащих ракетных войск и артиллерии 2-й общевойсковой гвардейской армии, троекратное Слава! Слава! Не забывайте, никогда не забудем. Огромное спасибо вам, что вы не забываете его, приезжайте, поздравляете. Он очень это чтит, он с огромной теплотой, и вспоминает, рассказывает своим родственникам, всем знакомым рассказывает, со всеми делится, ему ага. очень приятно.